Всем большой привет подписчики, пришедшие на канал. Начинается пора сбора э, сока. Начало весны, начало апреля. И раньше всего начинает двигаться кленовый сок. Для сбора кленового сока вы, вы должны выбрать еще проталины э, снежные, но он уже начинает течь. Я вам показываю вам истекание. Сверлится отверстие на высоте примерно полметра от земли перьевым сверлом на 10-12 миллиметров, 10 миллиметров. шуруповерт с собой заряжаете его перьевым и сверлите отверстие видите, идет уже истечение сока глубина 3 сантиметра, не более в это отверстие нужно запихать, заткнуть э, фитиль из марли или бинта. Бинт. Вот такой вот фитиль. Отрезаете фитиль сантиметров 20, сворачиваете его и пропихиваете в это отверстие, которые просверлили кончик этого фитиля на всю глубину. То есть забиваете это отверстие. По этому фитилю будет у вас стекать сок в емкость. емкость для этого. Берете бутылку от 3 до 5 литров желательно на суточный лимит этого сока фитиль опускаете в эту бутылку чтобы кончик ее свисал а саму бутылку подвязываете с помощью того же бинта вокруг ствола обворачиваете вот, делаете пару оборотов и подвязываете эту бутылку чтобы она свисала в нужном месте для этого натягивайте и вот так фиксируете бутылку чтобы она не проворачивалась концы связывайте вот, вот бутылка зафиксирована и она уже никуда не денется, то есть ее ни ветер не опрокинет, ни человек. Получается вот такая конструкция. То есть в горлышко фитиль, он промокает, и в бутылке у вас собирается чистый кленовый сок. Кленовый сок намного слаще, чем березовый, в 5-6 раз. То есть его можно пить как в сыром виде, так и из него выпариванием. Делать кленовые сиропы, которые являются национальным блюдом у, у тех же э, канадцев. У них это широко распространен сбор кленового сока. У нас в Сибири, я уже собираю тоже э, третий год его технология вот такая. При соответствующем лимите э, эта бутылка набирается за пару дней. Видите, вот на, на, начало капание по фитилю в бутылку. И она у нас надежно подвязана. Сок собирать вам и использовать. Спасибо за внимание.